Потому что у него интеллект, как у собаки, приравнивается. Вот. А еще он очень семейный зверь. И он еще очень долго живет. То есть он живет до 18 лет. Обычно грузуны очень мало живут, до 5-6 лет. Но это будет жить долго. Он очень любит спать в кровати. Он очень любит ходить по дому. Он чувствует себя хозяином дома. Покушать он любит бананы. Как и любая белка, он любит орешки. Он крупная белка, считайте, земляная, степная, земляная белка. А еще он любит э, одуванчики и клевер свежий, траву. И он вообще они едят тоже в принципе что и кролики. Трава овощи, фрукты. Я прихожу домой, а он сам вылазит из клетки, то есть он лапкой открывает шпингалет, то есть сам клеткой, он, ну, он умный зверь. И он бывает, я его нахожу в необычных местах, например, там сидящим за компьютером на компьютерном кресле любит посмотреть или там в кровати.